Всех приветствую на своем канале Мастер ПРО Сейчас короткий лайфхак У многих такие сталкиваются Вот с таким вот осмесителем Простой, барашковый Тут система какая Тут ситуация бывает такая Что вы например приходите куда-то на объект И вам нужно вытащить эти барашки Вы думаете, вы дергаете у вас ни хрена не получается Как же это сделать, чтобы в принципе Ничего не разломать Потому что как только вы начинаете его вот так вот со всей дури ковырять, у вас ни черта не выходит, так как здесь шлицы закисают, и у вас ничего не выйдет. Поэтому чтобы максимально аккуратно их демонтировать, вот что нужно. Вы знаете, что во всех или не знаете, короче, во всех вот этих вот оборашках существуют здесь вот винтовые фиксаторы, то есть туда винтики закручиваются, вот такие маленькие. Мы для этого, естественно, колпачки вот они мы удалили. Вот таким вот образом. Удаляются они тоже хреново, поэтому бывает тут все закистает, разваливается. Берем вот по такому же, тут диаметром у нас на 5 или на 6, короче, пятерка, скорее всего. Берем такой же винт, вкручиваем его вот сюда. То есть даже если вот он в таком положении будет у вас сам по себе смеситель, очень легко можно будет его удалить. Берем, по сути можно любой ключ использовать, я вот шведик взял, максимальную фиксацию берем вот на три места, да, чтобы не, не чтобы два там зацепило, если получится все, так вообще хорошо. То есть я в вот в таком положении, но если даже в вот в таком положении будет стоять, это вам хуже не будет. Берете молоточек и просто по этому винтику долбите. Суть в том, что когда вы вкручиваете винт, вы вкручиваете его в буксу. Сам по себе барашек он наружу. И вот легким движением вот таким вот и вы легко выколотите, вы демонтируете этот барашек. Это подходит на все шлицы, по сути. Если Главное подобрать винт. Главное, чтобы винт... У вас сходился с диаметром вот этих вот барашков. Как видите, барашки уже тут в полное ничто превратились, но их, в принципе, можно поменять, освежить, его, попробую восстановить, если, конечно, получится. Кому ролик был полезен, обязательно ставьте классы, делитесь видео с друзьями. И не забывайте подписаться на канал, чтобы колокольчик был не красным, а серым. Оставляйте комментарии, Полезно ли вам это было или нет. Если дальше у меня есть смысл вообще подобное снимать. Всем спасибо, кто подписывается. И всем пока.